Здравствуйте! Мы первый раз за не знаю сколько лет начали снимать сразу после работы. Да, и у нас светло на улице. Да. Мы сидим, греем машину после работы. У нас сегодня очень интересный денек. Максим у нас на дни рождения в батутном сварке. Сейчас будем ждать его в торговом центре, потому что я боюсь, как обычно, боюсь всего. У нас сегодня какие планы вообще? что-то хотели сделать. Да, она надо в Давай мы будем делать и будем показывать. Вот сейчас <с вот эту не будем удочку закидывать, как обычно. Так, у нас сегодня планы, вот это нам надо, вот это, а потом такие, у нас вот это не получилось, а что получится, то сделаем, то покажем. Как тебе отработалось? Прекрасно. Правда? <смех> Устал? Все, <смех> греем машину. Нам нужно сейчас первым делом заехать за жижи испарителями. <смех> <смех> <смех> да. <смех> едем, мы тут едем в пробке, думали, что как все плохо, почему так долго? А тут оказывается авария, трамвай с машины, но я не вижу, сейчас посмотрим. Столпали все влезать. Ой, я только сейчас а. увидела. Это сосед. Какой? Ну, вот это прикуриваешь? Ой, блин. Это ж как, вот эту задело. Без бог. И тут задело. Кошмар. Непонятно как. А это, оказывается, теперь это наш сосед. Это, это поэтому ты его пропустил? Все, едем дальше. Ездите аккуратно. Мы сейчас вот едем в пробке, ну типа, пробка, блин, тормозить надо, люди. Красный сигнал светофора, останавливаешься. Пусть как перед тобой подвинулась машина и плеваешь, что ты в ты красный, ты должен стоять, почему ты едешь-то, я не пойму. И, короче, как-то очень сложно все, стрёмно. Мы идем кушать, я не знаю, я, я сначала не хотел mm -hmm. тебе есть, а потом что-то захотел, и все. И все, и, и, все, и мы идем. Значит, Саш, а, Сашка предлагала в БК а, пойти. Внизу выставка пауков. Мы пойдем. Обязательно мы пришли, спросили, можно ли снимать. Снимать можно, без вспышки классные. Там пауки, змеи, как я все люблю. Поэтому Сашка напугалась. Да, я Тю -тю. напугалась тюзю, потому что вот вся в я такая, ой, а во змея? И так быстренько съехала. А сейчас идем кушать в МАК. Как давно мы там не были. Ха-ха, да. ага. нет. Все, идем. еда аппетит, подсел да? на апельсиновый сок. апельсиновый сок вообще топ а мне кажется очень кислый он не кислый а у нас три картошки нас с тобой на двоих и три бургера на двоих настомалисы теперь можно полгода бесплатно подписку купить mm -hmm. стрипсы у -у -у, круто ну, вот, мы сейчас гамбургеры бесплатно взяли до ну стрипсы приятного аппетита промежуточное включение мы нашли весь магазин, мы ничего не нашли, вообще, даже вонючку машине. И нам наконец-то написали, что можно приходить за Максимом. Ты наелась? Объелась. Мы ходили, искали себе занятия, вообще нечего вот делать. были здесь? Два часа. Полчаса вот это существо забиралось с дня рождения. Максим! Еле вытащили с батутов. Все, сейчас слепим в машину и едем забирать Бальберис. Там что в Айлберисе? Я Не знаю. Маклешин подарок от а -а -а. бабушки на 23 февраля. Я Поэтому Trop... мы оперативно заказали сами, заберем его сами. Но подарила я бабушка. Я платим тоже сами. Ну а платим сейчас сами, а потом маме скажем, чтобы она перевела. <с> Он сейчас пойдет лопать машину. Быстрее, забери реверс. Максим, <с> дай руку. Чё говнимся? Ты чё? Ну, все понятно. Шлепаем Балдерс. Стоит в жопу морозит свою. Мешок! Я забыл. Про сына? Про ремешок. Какой сын масушный, молодец! Напоминает всегда, что надо его пристегнуть. Все, грей машину и едем. Уже третий раз об этом говорю. да. соскучился. Целый день не виделись мы с тобой. Ой, ой, ой. Да. Со мной будешь лежать? Тихон, со мной будешь лежать? Меня сегодня посетила мысль, что я хочу через пять, через шесть лет собак. Я странная. Даже с парводой сегодня определились с Лешей. Нина, ты делаешь все. Спасибо. До свидания. Ну, давай. Мне прям очень интересно, как он светит. Честно. Я как-то раз, примерно год назад, увидел ролик в ТикТоке, где мужик приехал в какой-то лес. Достал такую пендюльку из кармана под названием фонарик какой-то там фирмы очень классный он его включил Живодер ты что кота толкнул? Да, Живодёр. бежает Я себя толкнул, он Он бежает, а он любимый, хороший. Да посмотри Лёш, уже никому не мне интересен Вот Он сейчас будет мне толкать камеру ты не закончил мысль. Увидел, что он достал пиндюльку из кармана. Да ты меня сбила, так что давай начинаем распаковывать. У нас камера дергаться будет от того, что у меня пина есть. Ну, ты что? что там болтается. Есть шанс, что там все разбито и вообще все пойдет по одному месту Я и придется ничего. возвращать. Леша, ты добить, да, решил? Же, чтобы решил, не искать как айфон открывается папам не заряд батарейка какая. 18650 18, еще одну 3 почему не а это на 8000 8 на это на часов 18, 18 нет 18650 это формат нет смотри да. тоже написано он мяч да потому а что и только есть вот это намного тяжелее, которое на 8000. Можно я? Тут шнурочек сразу. Зарядка. Микро-USB. Две каких-то, прям какая пустая, вот эта. А я думал меньше, он прям такой здоровый. Он прям такой железный. Глаз только мне не свети, не додумайся. Офигеть, там диодище стоит. Смотри какой. Давай, Саша, как умный распаковыватель, даст тебе камеру, и ты покажешь меня. Во-первых, надо не только, он смотри, его от головы. Это что? Это железо Алюми... ну какой-то? Нет, это ну, не он, железо. Он какой ну какой-то алюминиевый. Давай покосай Это что-то очень непонятное. Ну какой-то сплав, не пластиковый, короче. Очень говнокачественно... А, нет, это смазано, простите. Я думала, что здесь что-то было, а это, оказывается, просто смазано. Ну, вот здесь вон, видишь, блестяшки. Угу. Здесь такая зарядка. Ждут, да. заглушка это резиновый... оторвется напрочь после первых двух применений. Возможно. <с> Уверена. Да посмотри, какой-то маленький, тоненькая, хиленькая, вот эта вот штучка. Оторвется все. Кошмар. Это, короче, один диодик, который увеличивает кошмар. Как? Угу. Он, э rig... он... он регулируется, да. Можно квадратное или можно рассеянное свечение. Не факт, что так можно, но Не надо, линза сейчас попортится. Я не буду руками трогать. Батарейки, наверное, не отсюда. Лучше не надо делать. Ну, посмотреть-то надо, что то Это линзу фокусировать. Хорошо. Взяла, как я вырвала у меня из рук. Ты так не умеешь распаковывать. Как я распаху. Ты так близко селками. ко мне. Потому а что тихо. Что там? Это очень непонятная разборная конструкция. Ой, я буду узнавать, читать инструкцию, которая здесь нет. Тут можно либо батарейки, либо. Либо что? Либо вот это. Как? А, ну, может быть, что ты не вставляешь вот это, может быть, поэтому она разборная. Что он, скорее всего, либо от батареек работает, либо вот эти. Тебе нужно заряжать, потому что на коробке написано зарядный камер, карманный фонарь USB. В палаточных, я думаю, на этот товар мы точно что-то расскажем. Мы сейчас покажем. Алюминиевый сплав. Аккумуляторная батарея на 18650. Подожди, а как ты? Не направляй, ты... в глаза. А где плюс, а где минус? Где? Должен быть. О, вот тут вот написано. и как ты достала ее? Как она была? Пи -пи -пи писюлькой вверх? Или писюлькой а вниз? А мы проверим? Я думаю, что да. Вниз, то есть. Вот так вот я думаю, она Нет, я думаю, наоборот. А может, и наоборот. Да какая разница, что с ними случится? Господи, люди, пишите инструкцию. Сложно же. Да. Но глаза только не направляй написано. А так она не будет доболтаться, по-твоему. Ну, поменьше. Непонятно. Сполынь свети. Нифига себе, он светит. Он, конечно, яркий. Он, конечно, яркий, да. Да? Вообще. Серьезно? Я не видела. Он, конечно, яркий. Да стой, стой. Пошли на балкон. Давай свет выключим, посмотрим. Чего? Я ты... прям увидел, он прям улупит. Ну... На камере ничего не видно. Свет погашен. Готово? Да. Ну. Наверное, это светло. Я не знаю. Но так-то на камере выглядит, конечно, классно. Хочешь посмотреть? Смотри, как а она на камере выглядит. Смотри, как она на камере выглядит. У. Это он просто кругленький, либо квадратненький, так что делай кругленький, кругленький лучше. Он прям нормальный. посмотри, как на камере выглядит. Прикинь, как ночью прям на улице. В глаза не свети. тысячи метров фигачит. Пойдем на улицу, посмотрим. Видим. Максим, смотри, какой бабушка фонарик подарила папе. Смотри, как ярко светит. Ничего себе! Можно я попробую? В глаза никому нельзя светить. Папа, папа подержит. Придержит. А все хуже, хуже. Вот я просила же. Спасибо. Зачем ты мне в глаза начал светить? Че Я, повер... а -а -а -а -а -а! я накручивал там. <сharky> <сharky> Смотри. Смотри, так светит. Максюш, либо закрой, и что это значит? Закру... Фокусирование какое. <-то>. Смотри, какой <Playing> <besser> лучше. Там стрелочки из посерединки центром. А? Тут прям прицел как будто. Мне не видно стоит на камеру. Не, засвечивает. Ну, короче, здесь прям посередине вот полоски идут. Прикольно. Тихо, ну тут тоже в шоках. Не надо. Давай посмотрим на улице. Он тактический, я так понимаю, что типа это для еще прицела Вешать на какое-то ружье и перекрестие то есть будет. Идешь такой типа. и полиция сразу Не факт, что передаст, но вживую Не надо людям в квартиру, свети в лес Машину, смотри ты Куда смотреть-то? Смотри-ка Ааа, кошмар какой Вообще просто Ааа Офигеть, а вот ты посмотри просто Все, убери, меня стыдно Не у меня голову, у меня фонарик тебе есть И в лицо посветило я прям вышел на балкон, там, я говорю, ты видел такой, вот, там, видно было на камере. Я думаю, что да. Вообще, там, да, мужик такой, типа, то, что был фонарик хочу. Так что кому, если понравится, понравилось, захочется, может быть, я готова написать кошмарка. Метров двести, да, да? дома, сто. Ну сто, да, наверное. Че, какой не снимали, еще разок Максим повторил? А, про свою жизнь. А что за про свою жизнь-то? Когда много денег знакопится! А? Когда много денег накопится, начнется новая жизнь. А, ну, Максим только что сказал. Мы никогда ролик такой не снимали, когда у нас много дел накопится им. А, дел, мне просто денег много накопится. Дел, когда много накопится, и мы не снимали про свою жизнь. Ну просто как мы живем. Убираемся. Снять это мы никогда не снимали. Понимаешь? Понятно? Я предлагаю сейчас нам поесть. Максим нам дал нам идею. Вот, мы включили камеру. У нас что сегодня вообще произошло? Много доставок, много всяких посылок. Самое главное, короче, я хочу прям показать это. Я хочу, что погоди-то. Я хочу, показать. Первое, я что Чего? Не надо, а я рисую тут хотевать их. Молодец. Молодец. Молодец. Нет, только убавь, пожалуйста. А У разу нас разу. сегодня много посылок, много всяких доставок. Сегодня последний день масляницы. А плавно. мы даже блины не начинали делать. Вот поэтому сегодня их нужно сделать. Мне нужно вазу, сначала надо покушать. Поэтому мне предлагаю сферить перемену. Что думаешь? Я Что? не хочу есть. Как не хочу? Ты ничего не ел. Я ел торт. Короче, нам уже часть доставок пришла Что-то пришло вчера Сейчас покажем Лешины штаны И сегодня 130 Я давно Лешу просила, Говорю, я знаю, что они стоят на скидке Надо заказать Леша говнётся, да это дорого Да зачем? Да давай не будем тратить деньги, да бесполезняк Потому что креветки у нас лежат Месяц 6 В морозилке это. Вот, Короче, в ленте, если пока выходит, 150 лет пройдет, выходят эти видео, если они остались, в ленте лонгустины на скидке, получается вот эта пачка, короче, 1100 примерно. Там со всеми Полторажка бонусами. Она она короче, полтораж... мы умудрились купить все за 1000 рублей. Вот, mm -hmm. вот это. То есть ты там списываешь в Тинькове, тебе что-то возвращается, делаешь промокоды через Яндекс Еду, та та и в общей сложности она нам обошлась в 1000 рублей. 10 ,2 кг. килограмма. Креветки аргентинские, какие-то там свежемороженые в панцире с головой. И тебе приходит на адрес с доставочкой. Вот, вот такая вот. вот. Там второй ряд еще подняли. Я знаю, они здоровые, конечно, прям вообще. Нет, нет, нет. Тихо сразу чувствую. Да, что? конечно, что они увольняют. Я ненавижу, если что, такое все. Да не надо, не не трассивый, это А они целебят, как я засуну обратно. Я показать. Да красную. они здоровые, видно, видно. Да все я видно. Подожди. Больше. Вот они, охреневеют там, он там еще два ряда снизу, оказывается Понятно. Вон там под ним еще Но вот такая вот штука То есть там кто-то заказывал на новогодние праздники Я как раз перед Новым годом, Леша Да уже не засунешь, все, все Кто-то заказывал на новогодние праздники Вот мы вчера сидели в парикмахерской Поэтому мы все, все красивые, постриженные И я уговорила, говорю, Леша И завтра она приводит Тихон, ты А то же это один будет есть, я не знаю. С учетом того, что ни я, ни Максим такой визитин. Ну, поделится он с Тихоном, естественно. Да. Вот такая красота. Ну, тяжелая, конечно. Так там. что, если скидки еще не кончились, обязательно проверьте. Потому что за тысячу рублей вот это... это Спасибо, пора. кстати, за донатик вот этому человеку. Мы а прошли... А, мы который не будем выкладывать? Да, мы это снимали, решили все у У нас много раз такое было. Да. Снимаем, снимаем, и такие. Э, Просто не хватает для того, чтобы по количеству времени добить ролик. Переснимем половину в следующий день. Да. Так что да, спасибо большое вот этому человечку за донатик. Вот. Да, после, того, после вот этого, мне кажется, они будут донатить. Мне кажется, нет, вы что, нет, зажрались тысяч все. рублей. Это король... Ой, королевский. Говорю, обычные вот эти коктейльные креветки в магазинах стоят 500 рублей за килограмм. А здесь аргентинские креветки 500 рублей за килограмм. Да. Что, давай сначала, тогда в самом начале покажем все, что нам уже пришло. И потом уже начнем кушать. Okay. Во-первых, еще один на штанишки. Леша любит такие непонятные вот эти вот, чтобы снизу резиночка и сверху резиночка. 1300 рублей на Яндекс.Маркет. Сейчас покажу. Вот, 1300 рублей. Вообще классно, прекрасно. Кому надо? Они есть бежевые, зеленые. Скинем. 1400. 1400. А по попой. Ну, вот просто там кармашки резиночки тут кармашки там кармашки тут кармашки а тут на шнурочках вот такая вот прелесть это был еще один заказ держи а обывается весь Че, рисуешь? Мы, мы просто там через разные выполняем. Вот оно, что. Красота какая. Следующее. Это был подарок Максюхи на 23 февраля. Кому-то Ой, все замяло. Если кому-то будет надо, я тоже. Я вас, короче, не буду повторять, но на все могу оставить ссылки. Это подушка от фирмы «Классный клювонос». Она специализируется на том, что дети в машине спят, дети детям спать в машине неудобно. Вот так это выглядит, вот. Здесь вставляется ремешок, здесь на липучке одеваешь на ремешок, подтягиваешь, если хочешь поспать, ложишься на него поспать. Всю заставил почти. И еще два товарчика Два? По-моему, вот этого тоже в видео мы не показывали. Это я подарила Леше, это мини-копия Патриота. У него тут типа открывается. Она, Железная. Она инерционная, красиво сертифицированный, как он называется, технопарк-магазин, который действительно ему вот разрешено выпускать миниатюрки всяких машин. Он железный? Да, Мы в Инстаграме показывали. Да. Так что подписывайтесь на да? Стоп Храм. Но я сейчас заберу. И это наша классная штука. Это тоже подушка в машину, но она не синтепоновая, как у Максима. Она такая более фильдеперсная, потому что внутри нее такой очень Тихон, Спасибо. Непонятно, не знаю, кто это наполнитель. Он такой вот сминается, и он потом разминается. Чехольчик съемный, его можно стирать. Там еще в комплекте мешочек, в который она транспортируется. Та часть, которая к шее, она темненькая, чтобы меньше пачкалась. И вообще классно, прикольно. Но более подробно мы опять же о рассказывали в Инстаграме. Там и ссылочки были, и здесь оставлю ссылочку в описании. Очень круто. Поэтому, да, Еще раз говорю, подписывайтесь на Инстаграм, потому что там больше, быстрее и вот такая вот. Ортопедич... Ортопедические матрасы и подушки делают вот из такого вот. Класс. Да, ну прям по прикольно, как это антистресс такой. А фирма? Да. Сервис. Так что, вот так что. Мы что-то так прям за все хватаемся, все, все, все, все быстрее, быстрее получается, не Где мы? знаю. Где мы и туда, и сюда. Нет, это надо было и просто сделать. И это показать, сделать. и это надо тоже. Mm -mm. Надо было просто сделать, не забыть про все товары, то что уже пришло, а еще нам же еще одна доставка идет, там подарочек на 8 марта. А, на сегодня будет? Да, надо теперь посмотреть может. Вот, прикольные пишут, сколько перед тобой доставок. Вот. Так что все, ждем курьера еще с одной штукой. А сейчас нужно покушать. Хочу кушать. Сильно хочу кушать. А, я не люблю ничего не делать. Вообще, меня прям вот я сижу, у меня прям горит так, а ты одно место. Переменять мне... делать, а я сейчас уйду. Я не хочу переменить, только поставь такие птицу, вот так, и все. Вот а я-то сейчас уйду. Все. Вот, и ты их закинешь, помешаешь, а я выйду да, из дома. Угу. Ты с доставкой? Да, предлагаю уйти за доставкой. А Короче, ты... я хотел все давным-давно сделать. Вот у нас газетки лежат, чтобы там жир там не скапливался, вот. Бабушка как-то раз месяца два назад принесла нам калеенку. Как это ну, ну, Какая-то старая клеенка, просто чтобы заложить место газет, положить да, клеенку. Мне надо сейчас отрезать, короче, нужный размер и постелить туда, туда и вот сюда еще на холодильник. Да. Вот, пошел я. Ездить. Расскажешь, покажешь. Че? Ты не засыпешь, а я тогда пока быстренько. Че расскажу? Да. Да? Кто-то нам писал, что же у нас вот это вот за комната. Заходим. Это так называемая темношка. Здесь у нас стоит. Сушилка для белья, мы вот тоже не более давно ее купили, собрали. Здесь все палаточное, ну, в большинстве случаев. О, в большинстве случаев. Короче, вот, много-много всякой палаточной утвари. Снизу чемоданы еще большой чистоят. Да, там всякая-всякая гора. Короче, весь хламинга, все вот эти громоздкие эти... У коробка Талисы. Зачем же ее выкинуть? Надо чтобы стояла. Да. Короче, вот это все так аккуратненько за шторочками, вроде как даже и нормально, аккуратненько. Все. Вот. Зато хламинга не валяется по всему дому, по всей квартире. Видишь, хламинга в одном месте, в темнухе. Да, Максюха? Папа, дашь даша, да. Да нет, что вы. Держи. в жизни я не Короче, я тогда побежала с доставки? Да. А, а где колеонка? В старенькая В хламинге? Да. Пойду тогда и найду. И вот здесь такая красота получилась. А где у вас? Где мой у вас? А это уже правда. Он там должен стоять. На видном месте. Нет, все в порядке. не должен стоять! Хорошо, что она меня не выдала, что я попросил. Приду сейчас с еще четырьмя товарами. Давайте, Два. не торопитесь. Пока-пока. В смысле? Да я как-то спокойнее как-то делаю, делаю. А ты меня загоняла. Больше не буду. Конечно, все хламинга хранить, он там это прекрасно. Но еще лучше бы было бы, если бы там было все разложено. Когда-нибудь дойдут у нас до этого руки. Спустя 20 минут, наверное, нашел я эту клеенку. Сейчас мне надо взять сантиметр, померить там расстояние, померить здесь расстояние, померить здесь расстояние, взять, взять ножнички и разрезать аккуратненько. Да, конечно, а то вот помощник пришел. Вот пока у меня сейчас тут закипает водиться. я как раз, наверное, успею померить все. Собираем отсюда Аж пожелтелая эта газета, офигеть. Помойку. Блин, грязи, пипец. Сейчас мне надо злонены вернуться отсюда. На Как всегда села камера Слазил я, померил Протер там пыль Слазил, померил 27 на 80 Сейчас буду резать Закинул вот этот мишей Жук, жух, жук Прекрасно Все, сейчас мне надо 27 на 80 Отрезать И сюда скорее всего тоже 27 на 80 Ну-ка Да. Надо 30 и. Ой, куда она снимала? 51. 57-51. А у нас тут, кстати, красивая такая эта. Фотографильля. Такие какие-то фотки с садиков, наши там какие-то есть, ну вот. 57. Максим упал. Головой? Нет, спиной в этот раз. Спасибо. Это ты что отмерил, ширину или длину? Эва, это 57 было. Ну и красота! Спасибо большое! Что там? Я курьер Яндекса. Вам будет удобно через полчаса? Я говорю, да. Вы тут не указали, ни квартира, ничего, только дом. Вот я ему говорю, говорю. Он такой, хорошо, я к вам приеду и скоро все отдам. У него не возникло вопрос почему у нас номер квартира один, а номер домофона другой Кстати, да, у нас есть такая очень интересная особенность То есть у всех нормальных людей, если квартира 100, домофон 100 А вот у нас, типа, квартира 7, а домофон 107 Вот, типа, угадай И каждый раз, когда мы даже указываем это в примечании, все все равно звонят и говорят, типа, а как к вам вообще попасть? Да? Да. Класс? Все, я все сделал. Показываем, показываем, показываем, показываем. Посыл. Скажи за ходил точно. Ты, мультики, поэтому пойдем Это Чисто бабская ГГ. <смех> да <смех> че ты? Я же, ты же уже не видел. Нет. Это красивый скраб для губ. Не знаю, качественно все это не качественно. Будем узнавать. Ты видел? Короче, ты трешь губы и у тебя отшелушивается вся кожурка. Я вот маме как сейчас с мамочкой разговаривали. Я говорю, пошла скраб для губ собирать. Я говорю, ты знала, что здесь принципиально скраб не для тела для губ, конечно, знала. Я тебя услышала. Я и тебе просто скрабирую. Следующая. Так все плохо, да? Я понял. Да блин, у на скидках я думаю, ну, грех не, брать. не Это блеск для губ. Прикольно они даже с зачем? А, Это тебе. Мою пацан? Тебе? Конечно. Это максимум. Вот не... в чем я хотела именно, чтобы он был. Мокрый эффект. Липкие губы, там все дела. Супер объясняю, да? Надо будет посмотреть, попробовать. Ну аппликатор. Короче, ты вот... Аппликатор. Короче, ты мажешь и по факту он не должен настолько впитываться и всегда должен быть типа блестюшки нибудь такой. Маме, я есть хочу. Все, пельмени почти готово. Ура! Безудержное веселье. Я потом попробую, потыкаю. и надеюсь, что я не забуду и обязательно потом где-нибудь скажу. Следующее. У нас случилась катастрофа, у нас закончился весь крем в квартире. Аааа! закончился весь крем в квартире. Обычно хоть какой-нибудь, но есть. ты на подарок. Кого? Что-то пришло. Курье по поводу подарочного звонил. От Под подарочного? Подарок, сейчас посылка придет. Яндекс Маркет. А, -а, -а. а я в Альберис сходила. А -а -а. Ты Короче, что? Все, я уже запутался Короче, у нас закончился катастрофический весь крем в квартире. Я решила заказать от органик Кичин, потому что они должны очень вкусно пахнуть. На можешь посмотреть дальше. Только не скрывай, я сейчас одну открыю. Они одинаковые? Да, просто 200 миллилитров. Заказать. Одном Питательный стоит? крем для рук, На. Заказывайте, заказывайте, нюхай, это божественно. Это ну, прям, прям банан. Как бы, прям йогурт, как будто. Прям как банан, банан. Да. классно. Я буду другие, значит, еще заказывать. И с арбузом, и с дынью, вот. что у нас теперь есть чем делать массаж в другую А это прям запаковали, это вообще Тейвен оказалось. Что это? Это мист для тела. Кто? Мист. Если в этой ты <смех> не нашинский говоришь. Это пахучка. У меня есть, которая с ванилькой, а это не с ванилькой. Ты помнишь, которая с ванилькой? Да. Я пшиклюсь. Да. Вот. А это оказывается, я их просто по вкусу выбирала. И сейчас... Там когда... зиповский пакет был. Ну ладно. Ну, чтобы мне их нашли, оказалось, что это эйва. Да, в кружку давай. М -м -м. Не заказывайте. Ну, что, плохо? Верху у меня щиплет всю руку, почему-то. Аллергия. А, мне здесь кот подпажем. Да. Не очень. Я думала, что вкусно будет. Ну, что-то сладеньким просто несет. Все. Слишком спиртяк, как спиртяка. Тропическое путешествие лосьон с тела с ароматом манго. Манго не пахнет. Ну, придумаем ему прилияние прекрасное. Я знаю. Да-да. Вон туда. Какое? Кого туда? Вот эту штуку вон туда. Какую? Квадратная. Которая, ты сказал, применение придумал. А, нет, да ладно-ка, я найду куда. Вон унетайзий до ванной. Чтобы пахло. Вместо скрытыми квартиры. Хорошо. Упать. Надо же показать. Весь смысл нашей заморозки. У нас вышел ролик, нет? да? Да. Ты его замонтироваешь. Да. Заморозка. Не паришь сейчас. Не режешь ничего. Взял, открыл баночку. Бахнуть, у тебя укроп надо? Да. Бахну лук Рубчика, Сейчас бахну лука зеленого. И прекрасно. Он взял вот Мне никакого лука не надо. Хватит? Мне да. Даже не посмотрела. Хватит. Да. Лук зеленый. Открыл. Отщипнул сколько надо. Добавил. Все. Не достаешь сейчас ножи. Не идешь в магазин. Я не знаю. Не режешь, не моешь. За один раз бахнул И все. Побежали смотреть сериал. Да. И ароматы, и все тут присутствует. Никуда ничего не пропадает. И лук, и укроп. И красота. Что сейчас, о, покушать надо мы через Яндекс доставку то-то вот будем заказывать. Конечно, так как мы копим Яндекс Плюс, придется теперь все заказывать доставками. Куча вредной еды. Почему? У него, у меня... Кола, майонез, м -м пельмени. Что За там лук и укроп свежий? Вау! Начали все. Приятного аппетита. Давай. Даже спокойно покушать не успели. Да, наставка. Кушай. Ну давай уж, распакуем. Давай ты теперь. Теперь я. Я думала, она больше будет. Кушай, Кисунь. Я устал. Устал кушать? Не, я хочу ничего не делать. Я... Да. я хочу лечь. Я уже на столе нихер, нихер, я Просто на столе Давай, докушай и делай здесь отдыхай. Даже что там внутри, Сам... и самой посмотрите Только аккуратно расскажи Пробочка такая тоненькая, прям тонюченькая Но без никуда Тихонь Ты Тихом... что тут скрючился? Тихо, малышка Ой, задница толстая, иди Вы открыли новый сервис в игре, ура это баночка мед суфле с ежевикой. И а это, это вот крема баночка нет, мед суфле с фундуком. Темный. И это баночка мед суфле с манго. А это баночка мед суфле с лимоном. Это все баночки с медом. Вот. Что-то тут. Вросыши делают! Леша! И да? Вроссуши! Вспоминаешь, что такое Росаш? Что знакомое? Копченая рыбка по пути к морю. А -а -а. Вот. Так что это пойдет на подарочек на 8 марта? Красота, вкуснота. Да, надеюсь, что это вкусно. Да, я думаю, да. Вот. Так что кому интересно, на Яндекс-маркете можно и такие штуки найти. А мы продолжаем есть и смотреть. Ой! Серию еще есть полчаса от, от дыха. Все, мы поели, отдохнули, собрались делать сегодня последний заказ. Нам нужно просто заказать продуктов. И что? Тут есть блины с доставкой. Можем блином заказать. Надо купить все на то, чтобы приготовить тесто на блины. И нужно просто пополнить запасы продуктов. 19.25, 19.35. Через полчаса будет еда. А где мой страдающий ребенок? Ты что страдаешь? Так стоп, что у нас монетизацию не решили. Что ты страдаешь? Да, я говорю, что. Чего? Ты говорила? Я тебе уже говорил. Еще раз. А тебе уже говорил. Еще раз. Ну так ты скажи, что ты страдаешь. Мама, с домик. Ты мне страдала домик. Так, мама а... или я? Ты строила домик, а я не смотрел. Откуда я знаю, как он выглядит? Так ты построи сам, как тебе хочется и как тебе Ах, нравится. Так вы тогда не вредите. Это вот такое страдание до слез, да? Такие вот переживания. Максим? Чего? Это ты вот из-за этого так страдаешь? Максим? Чего? Ты из этого так страдаешь? Чего? Да? А сам дом построить не можешь, что ли? Да не могу. А я пойду пока посуду помогу. Так папа тебе подскажет, а мама тебе подскажет. А ты еще Максим Максим, сейчас кто-нибудь что сломает кому-нибудь? Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне на ручки. Садись ко мне на ручки. Мама больше любит сына, видимо. Смотри на его лицо. Ты похож, Смотри, какой он на обезьяну похож. Так. С смотри на меня. Ты в камеру разговариваешь, не тебя люди смотрят. Максим, все нормально. Давай, ты начнешь в доме строиться, а мама с мамой тебе немножечко помогут. Он ну, такое лицо смешное делает. Какой лицо, говоришь? Я тебя сейчас брошу. Нет, ты останешься без своего телефона. Тихон смотрит на тебя, ты И без лица он останется. Бедный Тихон. Иди а. ко мне. Тук. Только... да. Смешной, чувак. А Еще и косой до кучи. Давай, на место ставь да, все. Все, я иду короче, посуду, а тебе придумала очень ответственное задание. Мне придумали задание ответственное. Скажи. Их целых три в одном Че опять сломали? Задание номер раз Пойдем покажу задание номер два Как сын у нас прекрасно почистил зубы Номер два Это у нас сын так чистит зубы Как тебе говорят? Потому что за выходные засрали все поверхности, которые залапываются ну, а вот сын пошел строить дом, я мыть посуду, а ты мыть зеркало. Красота. Пока мы ждем доставку, полчаса еще. Красота. А потом он будет мечеть <свистит> хорошо. Самый лучший кот. Да. А я... Ну ты же не кот, самый лучший. <свистит> <свистит> Максим, 10 раз ремонтировал этот стол. Аккуратней. Он просто двигает. Я ему просто говорю, аккуратней. Поднимай. Молодец. А а Самое сам, сам, ненавистное. Мы все время думаем купить посудомоечную машину. Проблема блин. даже не в том, что ее купить. Куда ее поставить. поставить. Да. Потому что я уже мерила. Если устать, она вот закончится вот здесь. Все. Стол убрать, где жрать. На полу, блин. Мы можем как... Леша, давай в темнушку поставим. Говорю, у нас и так одна сранина в темнушке. И, короче, сюда она не влезет. Сюда надо сранить посуду. Не. Сюда, здесь слишком низко. Возможно, когда-нибудь мы придумаем, куда ее поставить. Жизнь, когда не на Да-да-да. Погнали. Он проверил, есть там попить или нет. Он взял лапу, ну поднял лапу, сунул ее в воду, чтобы потрогать, потому что она прозрачная, mm -hmm. есть там вода или нет там воды. Красота, красотища. <звы> Второй зеркало. Окей. Три пакета жрачки! Три пакета жрачки! Что, у новый домик открылся? Да. Задолбали играть в эту Яндекс-штуку. Че, пролезешь надо распаковывать? Здесь. Да пролезешь, Максюх, я же не жирная. Сейчас со стола все берем и покажем. Я помыл все зеркала. Я еще раз не успела. Это мы что пельмени ели. Доехали. Пакетик, раз. Ну, а да, я бы долго тащила. Пакетик, два. Пакетик. Надеюсь, я ничего не разобрал. И вода. Шо уже короче. Сколько мы потратили? Ну, 20, наверное, да? На ну, заказ ушли. Ну, да. Но магазин бы мы бы дальше ходили. Конечно. Печенёшки к чаю. Классные штуки, такие. Это нам на вечер просто похлебать. Так, курики? Я случайно. Сосиски с чесноком очень вкусные. Мини-купатки. Молочко на блины, молочко на кофе. Пачка сосисок. Ой, они такие маленькие, ну сметанка Сметанка блинчикам, Кирка в томатном соусе это пойдет на суп. Да, на суп. А, еще конфетки. Просто все конфетки дома кончились. Ой, тихо. О, вообще в доме нет. Дешево как-то было, короче, было на скидке, поэтому пришлось. Офигеть, охренеть, это здоровое. Обычно дома есть 8 рулонов, а здесь 12. Потому что на скидках аж 88 рублей заплатор здесь. Максихинцок и второе вкусное не попить. А потом можно ради интереса посмотреть, какой самый дорогой товар вышел из всего этого списка. Я даже не знаю, что самое дорогое. Значит, я думаю, что вода. Ну нет, там в пределах 150 и самое дорогое на чесночок. Ты говорил, 15 грамм мало, нифига не мало. Тишеный ну, чеснок. Я уже захотел шоколадку, потому что у нас зеленый горов, йогурт, они были по 20 рублей. Я думал, 21. выходит срок годности. 26 -го mm -hmm. марта. Ну вообще прекрасно. 21 рубль за йогурт активен, нифига себе, Это капец, как дешево. Но они все это 26 марта. А 19 февраля они. А у нас сейчас 26, неделю нормально? нормально. Мороженое, как Максим быстро Попить. Да. Вот сейчас Максюк, я распакую и дам попить. Подожди минутку. Мороженое. Иди. Он тоже что-то, ой, какое лёгкое. Она вкусная. Оно в вафельной такой штуке. Это сгущенка и мороженое. Индейку. Мы засунули, потому что она была 50 рублей, я вспомнила. Мы индейку взяли. А, видимо, это была индейка, да. А -а -а. Бекон, потому что тоже Паль, пель, рублей, у нас есть. Пачка пельменей. захотел попробовать первый раз такую колбасу. 100 рублей, что ли? Сколько надо? 160 рублей 300 грамм. Вообще прекрасно. Пирог. Очень похоже на картошку, но прикольно. А, тук, разрыхлитель mm. и мандарины. Кстати, не знаю, мне было интересно, нормальные привезут или говнястые. Mm -hmm. нормальные. Ну, кстати, вот, наверное, из-за чего, говорю, скидывали ценник побольше. Ну, конфетки до да мандарины, да. 500 не получилось, получилось 505. Они там взяли там 7 рублей выше сняли. Да-да-да. Ну и самое дорогое, ну, давай сделаем А, трубочку. это все? Да. Давай сделаем эту рубрику, обязательно самый дорогой товар в чеке. 150 рублей. Вот, колбас... вот колбаса, наверное, самая дорогая. Ну, да. Туалетная бумага. Серьезно? 260 рублей, это самое а -а -а. дорогое, что было в этом списке. Так что самый дорогой товар, 260 рублей. Еще я Сашке предложил, у нас есть баночка, которая у меня все время была раньше, кофе насыпать. А там засыпан такой нерастворимый, я заварной. Я предложила пересыпать. И чтобы пересыпать, надо освободить. Чтобы освободить, надо кофе попить. Поэтому поставил чайник, чтобы попить кофе. Где пакетики, помнишь, которые я покупал? Выкинула. Сама-то выкинула? Я все выкинула. Где-то по-любому здесь. Нет? <сосы> О, я же сказал. Ага. Крыть. Крыть. На работу, кстати, надо кофе брать. Очень классная штука. О. Кофе на работу надо брать. Да? Ты перестал. обычный в баночку заваривать. Наливаешь туда водиться? Сюда. Да. Нальешь? И потом что? Сваткана? Ну конечно. Ну что, лед какой? Питьевой. Давай, держи камеру, я налью. Секунду, я не могу разорваться между двумя мужиками. А это нет, это еще надо Все, вот здесь тоже нету кубиков По-моему, есть Нет, нет, они потом там все слепы идут. Смотри, должно быть в одной 24 Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть и четыре, четыре. все А прикол в том, они же между собой заморозятся Как ты их будешь? Да, а -а -а. да. Ну, давай Что ты говоришь? Лёня, ничего себе равен. Иди сюда, останусь, дай камеру. Ну ползи. Ну у меня остановился. Дай камеру, я тут Ну я же вижу, я же показываю. Сюда. Не прошло и полугода. У нас Максим тут настроил. У меня проблема. А мы снимали уже внутри. Надо было вперед головой есть. Я сломала рука. А там слово. Да. Лешик мои. Чего убирались сегодня? Помочь. Заберись за ноги. <связывая> Больно будет я в шоке. <связывая> я устала, я больше как примечу. Теперь стройка была. Чего мы убираемся? Мам, вот скажи, пожалуйста. Теперь стройка было. Ухарка. <свят> Сделал жизнь удобнее. Оп. Я, короче, делаю все на литр молока. Два яйца. Две столовые ложки сахара. Но я обычно добавляю больше. Я очень люблю жрать сырое тесто. Соль. Пол чайной ложки написано. Но Видите, как я меряю все? Примерно. И немножечко. Написано прям немножечко. Сода. Надеюсь, это не крахмал. И я не перепутаю. Меня так редко лазию, они еще одинаковые. Я их путаю. Прям вот рецепт за 5 минут все накидал, быстро перемешал, короче, все готово. Так, Яйца добавили, соль добавили, сахар добавили, соду добавили. Осталось все перемешать за литр молока, еще раз перемешать и все быть мукой. На этом собственно все. Я их... Не надо мне помогать. Мы с тобой сейчас затянемся, тогда до послезавтра. И сегодня блинов точно не будет, если мы будем вместе мешать. Хочешь, ты мне будешь помогать шарлотку тут на днях готовить? Хочешь? А что это? Шарлотка? Пирожок с яблоками. Пирожок. Помнишь, мы с тобой делали пирог с яблоками? Давай буду. Хорошо, давай. Очень нравится, который ты с малиной делаешь это бабушка делает, это не я делаю ну, тоже, которая, там, один бабушка раз делала очень вкусно надо позвонить бабушке записать рецепт, а я стесняюсь ты, позвонить бабушке ты, ты каждый раз звонишь и каждый раз не записываешь Конечно. я записываю, делаю да, и выкидываю Тихон, ты бы ушел оттуда молодой человек он пьет воду а что у него там попить нету? у тебя вроде там попить есть, все хау. вот, короче, это перемешала Максюк, все, беги а то, еще, реально, блины не успеем сделать. Перемешала. И иди отсюда, иди. Да вообще уже припухший. При, придурочный. Беженец. Стоит, блин, налитая у него вода. Из моей, блин, пьет. Потому что нет ниже своей, ни с чужой. Ни Максима, ни моей. Короче, перемешала. Теперь в сюда. Все, плавай молока. Чего? Хоть теп... раз думаешь, а запаривалась? Не тепло. Если что, я делаю не на твали. Просто каждый раз я делаю, они получаются нормальные. И Леша ни разу не жаловалась, что они какие-то говенные. Они обычно нормальные же. Ну Ну не, Но не в нормально, они же вкусные. Вкусные. Единственное, когда я запариваюсь, это вот когда муку разбиваешь, чтобы ни комочков, ничего нет. И, короче, примерно 12 ложек муки. Но опять же, я потом такая... Как оно у меня стекает свинчика, Хорошо или плохо? И добавляю. Надо мне, не надо. Как бабушка учила. Ложки с горкой. Все, вот, вот это было единственное измерение. Фу, мерзость. Нифига, не сладко. Сашка замесила. Я чуть не уснул от этого процесса да, ладно. Ну, долговечного. Оп. Я один раз приготовил, когда пару недель назад. Макароны, да? Макароны, барилла, Макароны барила. Там написано способ приготовления. Написано пять минут готовить. Ты предысторию скажу. Леша захотел есть. Я говорю, мне надоело всем готовить жевать, дайте я выдохну. Макароны будут. Мария макароны. Инструкция. на пачке макарон написано варить 5 минут но ну, я ничего у не придумал как варить их 5 минут сварил такой думаю надо их с яйцами замутить сварил 5 минут промыл как правда что там написано промыть вот холодной водой там залил дуршлак э -э -э, вывалил все на сковородку взял сливочного масла взял яиц три или четыре штуки Бахнул, жарю, жарю, Пожарил. По Пожарил, порционно разложил и такой... Ням. Они вообще не ням. получилось. А потом в итоге Саша заново стал Все то же самое доделал, как говорила. Так что... Заново. Что-то выкинули, и начали заново. Ну, а что ты мне сказал? Приготовил. Наелась тогда. Сразу в помойку все. Бах. И все. Так. А вот так вот. Кусок масла. Нам нужен кусок масла. Все, я показываю, что там типа комочков нет, что я добилась. Хорошо. Я мешала минут пять. Вон, все, прекрасно. Сейчас что-нибудь сделаю и покажутся комочки. <сёк> ну вот сколько? Вот, я же не знаю. Так сковородку бы взял поближе. Тут маленькая эта. Чего? Ну Нет, кого? сковородку в правую рукой. Нет, подожди, я думаю, я смотрю. А. погнали. Ну, прям один половник надо. Нет, половник много будет. Он будет толстый. Надо сковородку разогреть, наверное, а? не будешь. Ну, так Оно понятно. Вот, ну, короче, вот, вот примерно вот столько, у меня получается на один. Угу. Даже вот так. Так, я раньше другим набором делала, этим не привыкла. Каким? Да проси ты меня, пожалуйста. Чего ты? Зачем ты Да потому что мне ее удобно, я ей привыкла. Отец жесткие, они же, видишь, здесь, а этой удобно поддевать. Ее можно прям А что тебе вот эту штуку не помню? Она жесткая, мне неудобно. Вот этой чего? же жесткий. ты что ты... Да мне удобнее ей. То Переперва... есть... Блин, вот так, вот так Блин переваривать проверять, проверять удобно. А -а -а. Тем неудобно. А, -а, а, вон оно все как. И киевская запрещенночка. Че, первый съестся? Не знаю. Первый съестся. И вот обычно, короче, я подливаю на сковородку каждый на три, наверное. Конечно. Да, конечно, тут, тут без тебя вообще никуда. <с> <с> <с> <с> Ладно, хоть не в воду. Кошачий <меня> влажный корм. А, все, я заморала плиту. Во, во, во, смотри. Во, сейчас хорошо пошло. Так Отлично. Отлично. Пурчатый. Че пупорчатый? Блин. Только мне кажется, он будет тоже фиговый. Ну, посмотрим сейчас. Почему? Ну, не знаю, как мне не понравится. Вот пахнет так. Удивляй меня. Вопрос попробуем в первый раз. Давай. Ну. Я просто первый раз хотел попробовать попрорить блин. Ты жарил раньше длины. Ну, это я, тебе я больше тебя не подпущу к плите. Почему? Ну, потому что я просила так не делать, а ты специально так делаешь на зло. Больше, толще. Я хотел один попробовать, сам Чего? Чувственный блин, а какой-то ладушек. Сейчас он поджарится чуть-чуть, я -чуть. скоро промахну Я тебя просил так не делать, а ты специально делаешь, да чтобы нет, мы сейчас разругались Другой хочу Пендрёжница Вот вы надо делать, да ничего, подожди, там середина он белый, Из-за того, что он толстый, у тебя не получится Сейчас края сгорят, низ сгорит, а середина не будет готова Потому что оно не успело Сейчас успеет Все там уже, все Повазякаем. Он сейчас отстанет. Повазякаем чуть-чуть. Да блин он самим повозякой. Да вот, да. да. вот, да. Вот в этом месте повазякаем, он отстанет от сковородки. Все. Все, фиг с тобой делай сам, как хочешь. Красивый блин. Даже не комом. Он каждый раз так делает с пельменинами, штуки три обязательно оказываются на полу. Каждый раз. Я думаю, вот в чем проблема тогда мешать лопатка. Нет. Мы все равно будем их подкидывать. получают. Это секрет-то не, не в подкидывании. Я а в чем? Как ты делаешь, как ты их маринуешь, пельмени? Я хочу есть. Чего ты ел пару часов назад? Я учу хочу... есть. Красота. Так, молодец. А теперь я приступаю к огромной партии. А запахи, а запахи. Самая лучшая жена готовит самые вкусные, самые лучшие блины в этой планете, Кошмар. на этой планете. Кошмар. Может самым лучшим маслом. Ой, какой... Короче, прошло где-то сколько? Часа полтора, наверное? Да. В итоге, какие результаты? Лёш ролик отмонтировал. Mm -hmm. Сделал классную обложку. Если на меня не смотреть, то то, что он тут наляпал на фотошопе, очень круто. Лёш, я одному же... а я падаю. сейчас тут кипяток нырну. Чаёк, кофеёк. А какая у нас случилась длинная история? Это мне. Это Максюх, и там уже внутри джем. И это Леша в трубочке с сметаной, потому что. И это нам завтра на работу. Ну, и осталось здесь еще штучек 5 или 7. И, короче, я большая молодец. Я думала, я не буду все сегодня жарить. В итоге пожарила все. Да. Даже посуду сегодня намыл. ну хвалить меня все. Молодец. <смех> Пошли посмотрим, что там тут. Что? Ой, я там, задний заморозил сверху только. Ой. Подожди. <смех> <смех> Вы прикольно. А там забородилась? Да. Вот, нам еще сейчас предстоит разобрать холобуду. Так что все. Спасибо вам большое за этот прекрасный денек. За этот прекрасный просмотр. Такой насыщенный. Вы сегодня были с нами. Мы сегодня даже много чего-то сделали. Планировали все расписать просто на все четыре дня отдыха. Естественно, сделали все в последний спасибо. Вот. Поэтому спасибо Еще раз большое спасибо За просмотр Спасибо-спасибо Став... Ставим лайки, подписываемся на канал Там еще где-то есть комментарии Можно чего нибудь написать Есть в описании ссылочка на донатики Есть ссылочки на те товары, которые мы показывали Если на что-то не найдете А скорее всего не найдете, потому что я забуду написать Пишите в комментариях Обязательно скину и переходите в инстаграм Потому что там это все намного быстрее. Тоже скажешь пока-пока. Всем пока! Ставь большой пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. Попытка номер два. Стань большой пальцем вверх. Пишем комментики. Подписывайтесь на канал. Самое главное. Потому что мы хотим золотую кнопку Ютуба. Грамма это то он Смотри. А я хочу золотую. Да золотую еще. Сразу золотую. Так что все, спасибо и увидимся скоро.